друзья всем привет в этом видео я хочу с вами поговорить о таких вещах как целеустремленность трудолюбие терпение сила воли и страсть вот почему это потому что эти все факторы ведут к успеху как в спорте как в бизнесе вот я занимаюсь сетевым маркетингом и все что я приобрел за многие годы Я готов с вами делиться И сегодня вот у меня душа кричит Что нужно вот поговорить на эту тему В основном я говорю это для своих партнеров И для людей которые Тоже наши коллеги работают в индустрии сетевого маркетинга И успеха не добиться Без трудолюбия и целеустремленности То есть есть цель Целеустремленный человек это Тот который видит свою цель Сфокусирован и он действует, у него есть, он трудолюбив, то есть человек, который любит свое дело. То есть без любви, то дело, которым ты нравишься, которое тебе нравится, ты занимаешься. все значит здорово, у тебя будет трудолюбие. И если у тебя будет страсть, должна быть страсть, которая, вы понимаете, любить дело без страсти невозможно, работать из-под палки невозможно. И в нашем бизнесе очень важно найти человека, который будет целеустремлен, со страстью, и он будет делать дело, свой бизнес со страстью. Да? Ну, знаете, страсти недостаточно, бывает, что люди быстро сдаются, не получив быстрого результата, который они себе прописали, и человек сдается быстро. И здесь нужно терпение. Э, терпение в том плане, что не, не так быстро получается. Не, есть люди, у которых быстро получается, а есть люди, у которых не получается. И э, должна быть, кроме терпения, что терпеть. Терпеть неудачи это вообще неприятно. Вообще боль терпеть. Э, и многие сдаются. И здесь должна э, включаться сила воли. Такое качество, как сила воли без силы воли практически нереально нигде сила воли это ты терпишь какие-то трудности и у тебя вот э, дух твой он должен быть крепким он должен быть стойким надежным и ты каждый день делаешь больше чем вчера каждый день работаешь над собой в любом виде спорта я вот приведу один пример у меня э, я сам спортсмен и само самого детства занимался спортом. У меня есть друг один, который играл в футбол. Со мной мы учились, вместе тренировались, играли в чемпионате Украины по юношам. И так получалось, что его даже не брали в число 18 человек, которые 11 играют в поле, а там 6-7 запасных. Его не брали на соревнования. Он оставался самостоятельно тренироваться на стадионе, возле дома. То есть работал над собой, да. А работа над собой тоже важно. Вот я в процессе разговора э, прораниваю, ну, э, говорю такие фразы, что они очень важны тоже. И он тренировался. И та молодежь, которая и та молодежь, которая э, в юношестве, она была на пике, все получалось. Они, к сожалению, быстро закончили карьеру свою. А этот человек, я скажу о нем в конце, он был терпеливый, трудоспособный, целеустремленный. У него было терпение и у него была огромная сила воли. И этот человек является примером сейчас для всех. Этот человек, ну грубо говоря, начал 18 лет только попадать в основной состав молодежных команд и начал вот расти. Затем он попал в команду Луганская Заря, затем в Донецкий Шахтер, затем Днепр, Днепропетровск и он попал в сборную Украины и в 2006 году на чемпионате мира, не помню, в Германии в Германии, он тогда командой Украины команду тренировал Олег Блахин, и он на чемпионате мира был основным игроком. Команда побила рекорд и сборная Украины заняла, вышла в четвертьфинал чемпионата мира. И Олег Шилаев, это мой друг, он прошел вот этот этап от неудачи к четвертьфиналу чемпионата мира. Друзья, это просто чудо, понимаете? Это фантастика. И вот все эти качества, они присущи лидеру. И человек, кто-то сдался, какой, о каком чемпионате мира вообще идет речь? Только по телевизору. И так и в нашем бизнесе. Приходит человек, увидел, да, MLM, классная тема, здоровье, э, финансовая независимость, территориальная свобода. Э, и нужно двигаться, нужно развивать свои навыки, работать над собой. Еще раз повторюсь, то, что я про Олега говорил, работать над собой. Целеустремленность должна быть, трудолюбие. Фокус э, на свою победу, терпение, не всегда получается, отказы, не получается ну, делать правильную какой-то отрезок, участок, ну, участок работы. И ко всему этому это сила воли. Если есть сила воли, в принципе, если ты готов внутренне, если ты крепок, то э, ты видишь, если другие э, в этом бизнесе достигают результата, обязательно ты Достигнешь результата поэтому друзья я желаю вам не только терпения но и силы воли чтобы вы ваше состояние вот которое не дает вам пока еще добиться большого результата чтобы у вас была сила воли и конечно же это жгучее желание жажда вот страсть страсть а страсть она без любви не может если у вас есть любовь к этому делу если вам по душе то, чем вы занимаетесь, у вас есть страсть, то есть любовь, вы любите, вам нравится это делать, то все эти слагаемые э, приведут вас обязательно к результату. И зависит все только, цель есть, желание есть, терпение, силу воли надо вырабатывать. Сила воли, она вырабатывается, она э, приобретается, э, вера и... Э, то есть желание, жгучее желание и любовь к этому делу. Вот эти все факторы позволяют добиться больших результатов. И если кто-то это сделал, найдите наставника, он вам все то же самое передаст, расскажет. И ваша задача действовать. Все зависит только от скорости. К успеху вы можете прийти, вот марафон бегут 42 километра, вы 42 километра, то есть вам нужно пройти 42 километра, и вы, например, вы... Получили победу над самим собой. да, Вы не выиграли марафон на первом этапе. Но вы добились этого результата. И все зависит от скорости. Будете выйти 5 км в час. Вам понадобится, например, 8 часов. Если вы будете бежать со скоростью там, 10 км в час. Вам понадобится 4 часа, да, чтобы пройти марафон. И э, успех зависит от скорости. Быстро работаешь, быстрее придешь к успеху. В нашем э, деле скорость это... Перебирать большое количество людей. Перебирать, перебирать, перебирать людей. И обязательно ты придешь э, к тому результату. Бизнес-статистика, она проста. 10 человек переговорил, одна сделка. 10 человек переговорил, одна сделка. Все, пожалуйста, просчитай, сколько тебе нужно человек, чтобы добиться такого-то результата. Это планирование, все это цели, это работа с наставником. Поэтому, друзья, я вот вкратце вам собрал все это в, большую, такое, в короткое видео. Пересмотрите его еще раз, запишите, и пусть оно вам пригодится в вашем бизнесе, в спорте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, напишите, понравилось вам видео, может, еще какие-то качества, я забыл сказать вы добавьте вот пусть это будет видео полезно всем все друзья пока пока